видно, так сложилось в этом мире Не знаю, как мне новый день начать Пугает пустота моей квартиры Нет никого тут и пуста кровать И телефон молчит который день Хотя обычно что-то верещит Куда же все, куда же все уж делись? Нет никого, ищи свещи, Ну что мне делать? Пойду-ка подью, на самом деле. Встал странных сновидений И не пойму, ни сон, тут, а где я Как будто я в каком-то наваждении Да где же я и где мои друзья? Наверно каждый так переживает Да каждый день с утра и до утра Я сам себе безмерно утопаю Сойду с ума Ну что И мне делать Пойду-ка попью Ну сам мне я... Пойду каячику попью, но в самом деле домашний надоел уют. Но что мне делать? Пойду каячику попью, но в самом деле.